Господа, сегодня я хочу поговорить о самой недостаточно используемой вещи в мужском гардеробе. Особенно осенью, зимой и летом. И это жилетка. Итак, жилетка, почему она мне нравится. Первое, она функциональна. Второе, она делает вас стройнее. Третье, она уникальна, выделяет вас из толпы. Перейдем к функциональности. Жилетка, которая на мне изотермическая. Обожаю ее, потому что она согревает, не делая из вас капушу. Она хорошо сидит на торсе. И если вы знаете историю жилеток, то вероятно вы знаете, что этот предмет одежды носили послы. Они надевали ее под куртку, пытаясь сохранить тепло. Жилет был пошит специально таким образом, чтобы его надевали под верхнюю одежду, чтобы утеплить торс. Еще один функциональный компонент – карманы. Помню, как столкнулся с одним фотографом летом на свадьбе. И он был в жилетке. Я подумал, что это было очень умно. Все его карманы были заняты различными объективами. Вы тоже можете этим пользоваться. Вот некоторые жилетки от Скотти Вест, которые уже сделали себе имя. Хорошо выглядит при своем скромном дизайне. Но в этой жилетке больше 20 карманов. Вы влюбляетесь в нее. Откроем ее. Здесь карманы для вашего смартфона, очков, для вашей камеры. С другой стороны, кстати, есть водонепроницаемый карман. Мешочек, который не даст воде пройти. Опять же, карман для гаджета. Что хотите, туда кладите. Так, если посмотреть ниже, карман для карточек и прочее. Просто обожаю эту компанию. Скоро я буду сотрудничать с ними, как со спонсором. Но сейчас я просто их рекламирую, потому что я их обожаю. Вот эту жилетку я ношу сам. И эту, у меня их несколько. Как я говорил ранее, если вы найдете то, что вам понравится, купите несколько таких вещей в разных цветах. Это жилетка от Banana Republic. Кстати, друзья, вы можете спросить, Антонио, как ты подбираешь цвета? Вот быстрый лайфхак при выборе цвета жилетки. Посмотрите, как вы уже одеты. Может это пиджак, спортивная куртка и просто повторите этот цвет. Я уже говорил, что мой любимый цвет курток, оливковый. Я всегда любил это цвет. Но что самое классное в этом, я могу надеть и рубашку. И они будут сочетаться, потому что у меня взаимозаменяемый гардероб. То же самое с синим цветом, большинство моих рубашек легко с ними сочетается. Эта куртка более повседневная. Опять же от Скотти Вест. У нее такое же строение подкладки, не так много карманов как на другой, она немного полегче, судя по внешнему виду она более повседневная, сказать это можно по контрастирующей молнии, а на этой контраста меньше. Ткань имеет глянцевый отблеск. Эту куртку или жилетку я бы надел под спортивную куртку и пошел заполнять карманы. А это уже жестче, особенно воротник. Это делает ее повседневнее. Эта куртка, она не выглядит как жилетка. У нее есть рукава, но что интересно, они отстегиваются. Итак, я в восторге. Я возьму эту трансформируемую вещь на Гавайи. Она, кстати, и называется троппиформер. Или что-то вроде этого. И она намного легче. Опять же, самое замечательное в жилетке это ее функциональность. Теперь обсудим, как она влияет на внешний вид. Вы уже обратили внимание на мой наряд. На мне серые штаны, ботинки от но жилетка делает вас гораздо стройнее. Глазу легко глядеть вас сверху вниз, потому что отсутствует большой контраст между синей рубашкой и светлыми джинсами. Это позволяет пройти взгляду сверху вниз, что добавляет вам в росте. Внешний вид становится монохромнее, ведь контраст не разделяет ваше тело. Итак, друзья, вы хотите выделиться, выглядеть хорошо, хотите запомниться тем, кто шикарно выглядит. Не по причине того, что вы хотите, чтобы вас считали самым стильным парнем. Просто потому, что встречают по одежке. Люди, вероятнее, поверят тому, кто выглядит как профессионал. И я считаю, что жилетка, правильно выбранная для правильной ситуации, может дополнить ваш образ. И про вас скажут, ай, он отлично выглядит. И вот, что нам нужно. Друзья, найдите место для жилетки в гардеробе и убедитесь, что выбрали хорошее. На ней не должно быть большого лога. Особенно должна хорошо на вас сидеть. Помните про пирамиду стиля. Размер, ткань и функция. Добавьте замечательную жилетку в свой гардероб, которая вам долго прослужит. Знаю, я не рассказал про жилетку для костюмов. Ссылка на него будет в описании. Я рассказал о них уже давно. Для себя я понял, что жилетки для костюмов не подходят для моего стиля. Но жилетки, про которые я рассказал сегодня, советую добавить в свой гардероб. На этом все. Увидимся в следующем видео.